В эту самую секунду в нашем мире где-то происходит акт каннибализма. Один человек поедает плоть другого человека. Где-то в нашем мире, прямо вот в эту секунду, в этот миг, происходит акт мошенничества, насилия, убийства. Я не знаю точные цифры, но я предполагаю, что в десятках стран прямо сейчас происходят вооруженные конфликты. И люди убивают друг друга. Знаете, некоторые могут предполагать, что те, кто так поступают, это какие-то демоны, это какие-то черти, это инопланетяне, рептилоиды, я не знаю, как угодно люди предполагают. Но я вам так скажу, это самые обычные люди, такие как мы, такие как ваши соседи, такие как ваши друзья, ваши коллеги, ваши знакомые, подруги. Те, кого вы знаете, те, кого вы видите в магазине, на рынке, те, с кем вы работаете, общаетесь, возможно, каждый день, каждое утро вы улыбаетесь друг другу, вы спрашиваете, как у вас дела. Это точно такие же люди. И ровно так же, как происходят какие-то бесчинства и кровопролития в миру в эту секунду, и это, кстати говоря, возможно, сотни, возможно, даже тысячи случаев происходит ежесекундно, Можете посмотреть статистику, там более точные цифры сказаны. Я думаю, если вы никогда с этим не сталкивались, то вас удивят эти цифры. Так вот, точно так же в эту секунду кто-то спасает жизнь другого человека. Кто-то помогает раненому животному. Кто-то высаживает или выращивает растения, деревья. Прямо сейчас, в эту секунду, он садит их в грунт. Кто-то протягивает другому человеку руку помощи уступает место в транспорте бабушке, беременной женщине, кто-то делает операцию. Понимаете, наше общество, оно состоит из, казалось бы, одинаковых, но при этом совершенно разных существ. Я долгое время задавался вопросом, что с этими людьми не так? Почему одни такие, а другие вот такие? Почему... Один человек готов наступить на горло другому человеку совершенно легко, совершенно просто, даже, наверное, не задумывать о моральной составляющей данного поступка. А другой человек никогда в жизни себе этого не позволит. И если вдруг увидит какую-то трагедию, то первым бросится на помощь, бросится под колеса автомобиля, чтобы вытащить ребенка, женщину, другого мужчину, я не знаю, бросится в полыхающее здание. Спасая котенка или еще что-то, всегда этот вопрос терзал меня, и я не мог найти даже определения, как обозначить этих двух два одинаковых, казалось бы, но совершенно разных вида. Потом, когда уже я так немного поразмыслил, взвесил, я понял, что, наверное, все-таки эти два вида можно охарактеризовать как человек. И существо. И чем больше и чем чаще я вглядываюсь в так называемое человеческое общество, тем отчетливее я вижу эту разность. Знаете, я не буду вдаваться в моральную составляющую подобного рода поступков. Всякое в жизни бывает, особенно если это касается каких-то вооруженных конфликтов. Я думаю, многих людей можно оправдать тем, что убивая своего врага, своего противника, агрессора, представителя геноцида, скажем так, возбудителя геноцида, если можно так выразиться. Этот человек, скорее всего, действует на основе элементарной даже человеческой мести. Этот человек был лишен близких, лишен своего крова, своего так называемого насиженного места, где он жил, где, может быть, даже он родился, где родились его дети, и однажды потеряв все это, столкнувшись с последствиями, которые принес с собой агрессор, человек, естественно, дает закономерный ответ, закономерный отпор врагу, который пришел на его зиму. Это понятно. Точно так же, когда к человеку в дом врываются какие-то преступники, человек пытается защитить свое имущество, свою семью, и порой переступает границу морали и уничтожает пришедших к нему в масках с оружием. Это тоже как бы нормально, но... Давайте вот эту моральную составляющую ее отдадим, наверное, психиатрам, психологам. Пусть они разберутся во всех тонкостях мотивации, которую, которую применял человек, благодаря которой он поступал так или иначе, переступая через моральные и уголовные законы, законы нашего общества. Но в чем разность между теми, кто не имеет каких-то больших потерь, совершенно легко переступает вот эту гражданскую мораль мирного времени, и вдруг внезапно, переступив ее, начинает убивать других людей. Ну, либо же те, кто опять же в мирное время живут и занимаются садизмом, грабежами, мошенничеством, откровенно лгут в свою выгоду, скажем так, себе в плюс. Потворствуясь исключительно алчными и корыстными какими-то целями и составляющими. Мне кажется, все-таки наше так называемое общество оно разделено на два вида, которые я характеризовал бы как человек и существо. И знаете, человек в моем понимании это, это тот, кто автор, тот, кто творец, тот, кто созидатель. Это тот, кто хочет приумножать, хочет сохранять. Тот, кто ценит то, что его окружает. Тот, кто понимает скоротечность своей жизни и никчемность себя как единицы живой. И существо – это тот, кто потребляет. Это тот, кто как трутень в улье, который сидит и пожинает, Потребляет блага, которые достают, производят, зарабатывают, в кавычках, другие существа. Другие, другие живые существа, так будет правильнее сказать. Знаю, немного сумбурно, как обычно это у меня бывает. Но, может быть, это и есть та разность в нас. Один живет ради того, чтобы жили другие. И он понимает, что нужно ценить то, что его окружает. И он всячески, целиком и полностью пытается воссоздать, восполнить. Он занимается производством, он занимается переработкой, он занимается сохранением и приумножением. И трутень, так называемый, существо, как вид, который только потребляет и гадит, гадит, гадит, гадит. гадит. Мне кажется, вот такое существо, оно ставит себя превыше других. Это тот самый нездоровый эгоизм, о котором я говорил неоднократно. Это то, что заставляет людей возвышать себя. Это те, кто опираются на некий статус, на некую знаковость своей, своей позиции в этом обществе. Ему не хочется быть как все. И он не видит других возможностей, кроме как используя легкую наживу, приподнять себя над общим. Понимаете? Наверное, это действительно и есть то самое разделение, которое было, есть и будет в нашем обществе. Я неоднократно говорил о том, что достаточно повернуть рубильник в нашем мире, в так называемой цивилизации, в кавычках, Почему? Потому что я всегда считал, что цивилизации как таковой не существует. Есть куча людей, есть система, люди живут, люди потребляют, их используют, система их использует как механизмы в своих собственных целях, ради своей собственной наживы. Она живет тепло, она живет уютно, и человек как рабский сегмент, он для нее зарабатывает все те блага, которые они используют. Есть единицы, которые двигают так называемый прогресс. Те, кто развиваются, те, кто понимают суть происходящих вещей. Ну, хотя бы отчасти, хотя бы с большего. И они что-то способны создать. И вот совокупность этих разумных существ, она и двигает так называемый прогресс. Она и двигает так называемую цивилизацию, так называемое общество вперед. Понимаете... Мы думаем, что нас окружают подобные нам люди, но ведь это не так, ведь это неправда. Я приводил в пример, тоже, наверное, неоднократно. То, что если повернуть рубильник, отключить электричество, лишить человека вот этой бытовой комфортной среды, то человек буквально за один день, ну не так прям быстро, это будет тоже зависеть от многих внешних факторов, но все же, Мышление его изменится очень быстро, и он буквально на глазах превратится в волчное, корыстное, очень похожее на хищное животное существо. Потому что он будет стремиться выжить во что бы то ни стало, и когда у него исчезнут те самые рычаги, которые он использовал в мирное время, в свободной обстановке, когда вокруг весь этот комфорт присутствует в достатке, в избытке даже, я бы сказал. Когда человека лишают всего этого, он начинает мыслить совершенно по-другому. Некоторые к этому готовы, некоторые, конечно же, нет. У некоторых от этого может быть даже поедет крыша. А некоторые, почувствовав полную свободу, раскроют свою суть целиком и полностью. И вот тогда вы увидите, что это не улыбающийся вам сосед, не милая подруга, не верный друг. А это ваш враг, противник, потому что у каждого будет стоять только одна цель – выживание. Я хочу, чтобы с помощью моих слов, с помощью данного видео, вы обратили внимание на то, кто вокруг вас. И не создавали иллюзию, не питались этой иллюзией, что якобы те, кто вокруг вас, – это знакомые вам люди. Вы их знаете, и вы можете им доверять. И уж тем более какие-то секреты, здоровье своих близких, свое будущее – и многое другое. Я хочу, чтобы вы не отстранились от общества. Нет. Как бы я негативно не высказывался в его сторону. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание не только на то, что у вас под ногами. Хотя это немаловажно. Но и на то, что происходит вокруг в этом огромном мире. Потому что именно сейчас, в эту секунду, происходит очень многое. Кто-то может сказать, что день как день ничего не происходит. Нет. Каждую секунду, каждый миг. Даже у нас под ногами все время что-то происходит. Не говоря уже о том, что происходит на территории этого огромного мира, в котором мы живем. А это и войны, это и убийства, и каннибализм, и насилие, и обман, и диктатура. Что угодно. Где-то сейчас женщины ходят в хиджабах, они не имеют совершенно никаких прав. Где-то людей за какое-то там сказанное слово... Свободное слово, слово своего мнения. Примерно то же самое, что я сейчас делаю в ютюбе За одно высказывание человеку рубят голову. Вполне вероятно. Кого-то сейчас за гроши где-то подрезали. Ради чего? Ради какой-то вещи, ради каких-то монет. Понимаете, это происходит прямо сейчас. Где-то далеко-далеко... Люди ходят босиком и не имеют доступа к пресной воде Живут в каких-то шалашах И они понятия не имеют о том, что где-то там кто-то из холодильника достает кусочек льда Понимаете? Для них это кощунство, для них это нечто за гранью Для них это рай на земле А вы этим пользуетесь каждую минуту, каждый миг Это вам доступно Это у вас есть И вы не только этого не цените вы, в принципе, даже не имеете понимания о том, с чем это можно сравнить и как высоко это можно приподнять в качестве возможности. Я не говорю о том, что то, что вас окружает, нужно принять прямо сейчас, как некое самое восхитительное, самое лучшее, и смириться с какими-то там поблажками, каким-то... Нет, разговор совершенно не об этом. Я о том, что люди вокруг вас — это не те, кто вы думаете. Жизнь, которая сейчас у вас есть... Это может быть не навсегда. Понимаете, все в этом мире, оно не только относительно, но и шатко, и хрупко. И ценить это нужно в первую очередь улучшать во вторую, беречь. Ну, тут в принципе сложно, наверное, сказать, что в первую, что во вторую, что в третью, потому что это равноценно важные и нужные вещи, качества, которые должны быть присущи каждому человеку. Я как минимум к этому всегда стремился. Итог таков. Будьте людьми. Не забывайте о том, что происходит вокруг. Есть мало тех, кто создает, кто в принципе имеет право называться настоящим человеком. И есть те, кто только потребляют. И таких, к сожалению, во много раз больше. А будет, наверное, еще больше. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Всего доброго.